Через вашу контуру да. я лишу визитный сцену. Извините его права. Ну, а значит, что, что было совсем правильно? Кстати, в сторону этим человеком. Он быстро ушел, как выглядит важно и запомнил. Ну, понятно. Вот он ну, спасибо, на очень помогли. Мир Нагимьянов в специальном костюме вместе с напарником за 30 секунд покорил скварцевые утес. Они рядом с работающей канатной дорогой и автомобильным капотом. После этого прыжка с перглавчанином на заметку взяли китайские фразы и попросили впредь быть аккуратнее во время таких полетов. Самые яркие кадры вы увидите перед А у меня на этом все. Хорошего вам вечера. До встречи в эфире. Они вершина футбольной карамеды Слежневской области. болейте за них вместе с нами и смотрите футбольное ободрение Урал. Каждую среду в 2020 -20 на десятом канале существует много столетий но до сих пор не разгаданы многие ее тайны о секретах успеха о главных персонажах незабываемых побед смотрите в телеобзоре Ну, мини-городами, они могут называться районы, могут называться еще как-то там города, Системы Все всеми муниципальных образований, со своими бюджетами, со своими думами, со своими налогами. Первый, первый. Группа Стрелькова выслана на исходный рубеж. Ваш средний канал, Понял. Рауты настроить на третью волну. Так, ваш зам за оврагом. Есть, за мной. Боец возьми. Есть. За нас, группа. Давайте, ну градусов и до Атмосферное давление с начала смены на северке снизилось не изменится, Объявления объявлений по всему району. Но никаких результатов. Я вас очень прошу, пожалуйста, не дочку. Саша, можно обратиться к документов и отправить их вот по этому адресу? Привет, Аня. А что с этой почвы надо сделать? Правильно, мне документы. А, а какие документы? Саш, ты чего слушал? Те, которые ты сейчас наберешь. А. Саш, что с тобой? Ты какой-нибудь -то ты, ты чего, влюбился? Саш, правда влюбился? Похоже, правда. А ты с ним в интернете подогнал? Да нет. А в кого-то, наверное, раз? На этот раз все серьезно. Кого я влюбился, я не знаю. Как так? Ну вот так. Мы здесь столкнулись на лестнице, когда свет погас. И я ее не видел. Я только слышал голос и чувствовал запах. А потом я побежал, чтобы включить а Когда вернулся, она исчезла. Но этот запах, он, он преследует меня. Он такой. Ну... это Ландыша? Очень даже такие. Она просто прижалась ко мне в темноте. И знаешь, в этот момент мне показалось, что между нами проскочила искра. Да прям. Ну, правда, самая настоящая искра. Так может, она что-то на свете требовала? Оль, дам я тебе твою Thank <laughs> you. Здравствуйте. Я из прокуратуры. Скажите, вы знаете Григория Шакурова? Говорят, он здесь часто лодку покупает. Гришка, конечно, знаю. Это наш постоянный клиент, тот еще алкаш. А вот жена у него несчастная девушка. Сколько она с ним мучается. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Идох, да, девушкам, как обычно. Да, верно. И еще мой бы, пожалуйста, коробочку. Одну дверь? Одну. Скажите, а Шакуров позавчера сюда приходил? 12-17 градусов. осадки 16 градусов. 18 в ближайшие дни в Урала погодная картина не изменится, но